Здорово, На связи Тайпан. Мы продолжаем вторую серию о Hard. Харт. Так, что-то у нас хотя бы есть. Мало времени на съемки вообще. Тут-то сям. Там-то там. Опа. Опа. Ага. Все понял. Я думаю, что такое там. Это просто картинка, блядь. Так. Мне рассказывали, что на таком мультике вообще его запретили. Там нашли, короче, одну хуйнюшку, связанную с патриотизмом, блядь. Ладно, хуй с ним. Не будем смотреть так. сейчас мы все вспомним все что надо зайдем куда надо облутаем снова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 костюшка тогда-то так, да, 5 мая 55 -го года начать следующее сотрудничество ой сотрудников блять перстит очень нахуй сами почитайте если надо будет 21 декабря 54 -го года товарищи сотрудники охраны и культ. кураторы исправительных работ напоминаем вам временами Ой! Еще не хочу читать. Поэтому вы здесь. Так. Это у нас жиськи. У нас есть инвентарь. Ух, инвентарь есть. Так, маленькая кажется, с... ну, Это Жиськи. боевик Это патроны. Понятно, карта. Лора как-то у нас нету так пойдет ладно подкрадитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку в этот момент я смогу провести полное отключение робота Миша, посиди пока тут. Я сейчас быстро закончу работу и помогу тебе с отчетом. Лаборант 84. Принеси товарищу кольцовый чай. Миша, я быстро. Это баба Зина была? Это я так и не понял. Детали из металла. Так, мы чё, читали? Нет, не читали. Вчера. Так, 9 июня 55 года. Так, вчера вечером лаборанты Скупинчев или Лепешкин наклеили фотографию товарища Сыченова на Вову и пустили его так бродить по коридору. В актершине Федовой стало плохо, когда этот Вова к ней... Кошка заглянул провести разъяснительную беседу. А -а -а, Все, ясно, ты очень нахуй. Опа. Жепочка. А, нихуя. Да то я тут заебусь читать, блядь. Я понимаю, что тут, блядь, как-то... Все, к сюжету, не сюжету, блядь, читать это пиздец. Так, я понимаю. Что... Я заебусь ходить. Как мне туда спасть? Ебана, что там на? Эй, иди нахуй от меня! Налбоевшись, а как мне защищаться? А я могу. Так долго кувалды свои. Наши да, подожди, я застрял, бля. Бур тури ебанулись. ты Заставляет, блядь. Виктор, Есть дохуя куда идти. Да, здесь все. Там пусто. Просто как будто, знаешь, отравились я чего-то. Чё не сдохли? И даже никто не убивал, нахуй. Может я ошибаюсь? А, не видимо, голимые водки перехуярили тут все. Померли. Чё, да что ли?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 Но это займет определенное время, за которое погибнет много людей, и информация об этом выйдет за пределы предприятия. Так, нечего с пьянкой шутить, ее надо колотить. Так, а уже до вашего сведения, что спе... начиная с того толота комнаты отдыха, персонала короче будут служить шахматным клубом там отдыхать будем шахматы башить так ебать тут? Ну, нахуй я же заебусь читать, читатья так еще мышка долго поднимает этот пиздец бля. давай вещи нахуй так сечина академик а это просто это география типа их так здесь мы все облутали все ясно пойдем хули. как взять <coughs> патроны блять 4 это дверь пока если ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВЬЕБАТЬ НИХУЯ ПИЗДЕЦ, блядь. Так, Робокоп вышел отсюда Че за часы, нахуй, нужны вообще? Как советский ученый Я всегда считал себя атеистом Но сейчас могу сказать лишь одно это поможет нам всем Бог!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 Пришёл на мусор. Сейчас mm -hmm. Так... 44К и 075332 n Ваши дела пересмотрены Установленное пресечения изменена. Просьба передать оборудование управляющему И проследовать в отдел социального контроля У меня все, вроде все облутало, а? все Что это? Нахуй у меня копыта это, ебаная <как> Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятий 3826 блокирована, включая внутренний сель. Ага. Как пошла? Метр. Твою мать! Завалила! Завалила. Чей меня. Терешкова, наверное, спасет. <outdoor> Солдат, очнись. А... Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? Ч -ч четыре. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Выжившись. это еще кто двое такие. Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми! Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезности. А ты что? Зажим, зажим, зажим, зажим, принеси! А, сейчас. Дам. А все неси. А, а здесь откуда? Быстрее! Ну что копаешься? Нейрополимерная кава. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса. Много вопросов. Так ладно, держи тут все сама откуда? разберешься. Куда? Она бесполезна. Нет оборудования. Уже есть. Отлично. Хоть что-то вовремя, сделал? много вопросов задаешь. Ну ч, давай, ебать. А! Так ты не носить, как Ага. Охренеть, надо избегать луча. Все понял, все понял. Давай. Оп. Оп! На. На. О, тут тоже духов, да? Опа. Блядь. Подожди, подожди, подожди. Сучка ебаная. Лови пулю. Хуял, блядь. Говно, блядь, боец. Ясно, нахуй? Говно, блядь, не боец, нахуй. Подбегалась, железка. <как> Раз. Куда ведет шахта, в которую ползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся. Это что за монстр в двери? Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит не могу помочь в этом вопросе у меня нет функционала для взлома замков а придется самостоятельно отыскать способы взлома не сомневаюсь что вы окажетесь достаточно сообразительный понятно ты как обычно бесполезен попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент когда индикатор блокировочного штыря активен а, -а, -а. нихуя себе а -а -а. ну-ка Сейчас, Оп. Оп. Оп. Оп, все. Получилось? Да я синхуть получилась. Ну, Ч, заходим, не, бля? Колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу Элеонора, очень опасный противник. Дорогой, не надо сопротивляться. Тебе понравится. Не позволяйте исчезать вам руки. Да я, да я пытаюсь. Не видишь, тросы стальные. Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору. Скорее! А, как волнительно. Непокорные вас, мои мужчины, меня заводят. Сейчас, сейчас, я тебя заведу. Только вы добраться до тебя. Ах, как он Обожаю мачо. Я вся горю. Ближе, я не дотягиваюсь. Сейчас стараюсь, стараюсь. Сильная тварь. Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Все? А что здесь? Русская система. Скоро вам будут доступны и другие умения. А сейчас выберите шок. Да, не, не генерирует электромагнитный разряд, поражающий противника и наносящий ему урон. То есть он особенно эффективен будет вот на в целях. Так. Так уж и быть. Теперь дайте, я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный пирог, буквально. Я открою вам окно модернизации, горячих и толстых пушек. И поверь моему опыту, милый. Улучшить можно что? Но я способна на гораздо больше. Легкая непристойность топором лишь аванс, мой сладкий. Тебе понравилось, милый? Угу. Воздух. Неплохо. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов. И принесешь мне подарки, и тогда однажды мы с тобой устроим настоящую грязь. С, с чего бы я тебе подарки-то нёс? Потому что девочки любят подарки. Потому что рим шкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф непривередлив. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. Но на предприятии само собой О! чего только нет. Я понял. Само собой, товарищ майор? Значит, поищем. Я буду ждать прикосновения твоих сильных рук к моему разгоряченному интерфейсу. Так, я... все, уходим отсюда. Так. Полимерное нарушение. Это что у нас? Ага. Что? А... Нихуя. да? Слишком что-то жирновато получается. Так. Расходники. Да. Блять, нам не надо, это боеприпасы. Давай. Сколько там можно сделать их? Ой. Давай пять штучек сделаем. Так. Хорошо. Ой, Ой хуя себе. Так. Да Так, улучшение склада разбор. Ага, это мы разбираем. эту всякую пель. Улучшение. Урон. Давай мы еще шведа. Швед. Загнан в угол. Так, лезвие. Эм. Эм. Эм. непонятно нихуя. Эм. Эм. из полимерных сплавов Эм. лезвие лок давай мы можем улучшить его а, все нам не хватает больше здесь нам нужен рецепт базовый ну базовый-то можно сделать пит э? рукоятка все здесь яблочник так рукоятка базовая вот, можно улучшить все. Письмо улучшать больше ничего. Ну, вот -вот не хватает. Здесь тоже не хватает. Я. Нихуя. Ну ладно, ничего страшного. Долго присалю Так, сколько там у нас еще можно? Еще можно. Так, ну че, если мы отсюда зашли, ага, все, ну-ка, двери ну, же были еще, они все закрыты у нас, ладненько, пойдем дальше, так, ага, Да, то здесь, Меч, надо за ним тягать, Что это за вовчики в черном корпусе обычные вов а6 меня слушаются и вежливые а эти в черном как фаярье какие так на, на, на это где звук у нас а, ага я понял секундочку так, вот сделаем маленечко прибавим в приложении ходят где хотят на приказы не реагирует а вчера он меня толкнул и даже не извинился, даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Ответь, как сможешь, а то я нервничаю. Накуда отвечать? Они с ума так, отлично, лифты не работают. Какие варианты? Лестница. Лифты обесточены, их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник, еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо, но все провода убраны внутри стен. Качка, ты не можешь сборкать. Оди ужас при помощи сканера. Покопы, и Двое, а? Осторожно! иди камеру в виде наблюдения Ромашка. Если она нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после Но... вывести и строя электромагнитным бонюцию. А надо ли мне это... Надо ли нам нам а чё? Mm. Сохранение? Так, нахуя нам сохранение? Ой-ой-ой. Беги, -ой -ой. F, чтобы поднять объект. А как мне сейчас слезть? А? А, да. Так. Да. Так. Я не знаю, нахуй я сюда лезу, ну надо наверное. Чтобы не спалиться где-то. бля О, извиняюсь да камера значит так и работают, да? так куда у нас а вот мы... только мы ебали на ух ты ебать у меня сухнов Вот.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 Ты же сказал, что всех нейтрализовали. Корения не обявляет перекур. Так, я остановлю вот так вот. Так вот, также. Несчастный случай на производстве. Что, несчастный случай? Растение захватило аспирантку, проходящую здесь практику. Девушке удалось спастись, но ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Все тело покрыто ожогами. Нет. распоряжение о транспортировке был больной. Необходимо выделить четыре человека из сотрудников цеха, имеющих опыт работы с ядовитыми растениями, а сна... снабдить их костюмами. Ну понятно. Так, ну эта биография нам нахуй не нужна. И кто еще тут с ним? Такой информации не Это... Это лишь предположение. Ладно, разберемся. ну давай <свист> <и> сюда <свист> все Меня? Ох, блять! Ты что такое, урод нахуй напугал меня? Давай еще... Выгоняй, что мне даже вдарки берут. Сейчас, говорится, понедельник Сючки начинается пары. в субботу. Однако я прошу вас выйти в год. Специально взять отгул. Как вы знаете, 13 числа пройдет всесоюзная полимеризация населения нашей страны. И сверху поступил приказ в выходные самоорганизоваться на субботник, посвященный этому событию. Кто будет работать 11 и 12, получит взыскание, а не премию. Удачных вам выходных! Так, ну ч ⁇ куда мне идти? Ты баный вот ты можешь решить, куда-нибудь нам надо? Она вниз. Я могу, конечно, свалиться. Сюда. Надо ли нам это? Охуй. Оставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храас, слушаю вас. А ты любишь печеньки? <связь> <связь> <связь> <связь> так, у нас жизик очень пассивный. <связь> неплохо, неплохо. Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать. Так, ну, так товарищ Вишневский. Вишневская, блядь. Так. Относись еще вашего вопроса от функции лучевого дешиф... дешифратора. У меня. Нету никого кода здесь нахуй. Нету кода. Л логически. Логически. Что, правда? Да я-то собирался а стоять, стоять туда тех пор, пока оно само не включится. Ага. Так. Логически. Uh, Ле пассивной безопасности. Блокирую тебе пассивной безопасности, тебя инополядочку. Потоки. <свеч> так. Плюс, плюс, плюс, плюс, плюс, минус, минус, минус, минус, плюс. Так. Покрутим эту. Получаем то же самое. Так. Все говорят кроме этих. Ам. Нам... Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это должно помочь. Индикаторных ламп, но ну, вот индикаторные лампы. А, ага, красные голубенькие, я понял так, ну-ка. Что, раз, разницы ну, нахуй нет? Порядок! О. Да, не можно возвращаться, возвращаться да. и нас. ждет Пиздец. Мы свои ковалы там ничего не сделаем. Ну, и в какой из них заходить? Предлагаю в правой. Пойду То вправо. есть ты не в курсе. Тогда я пойду в левой. Да вы гоните, я что могу. ли, надо? Так, ну что, поехали. Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. Да не упрости ты на него. Хотя бы в данной ситуации ты не скучаешь. Так. Можно ее палец прибить? ой Я ему башко отрывал. О! Я, я здесь был что ли? Ну-ка, иди нахуй. Я здесь был наверное. Да. Так ладненько ребятишки. На этом мы закончим вторую серию. Найдя ключ и увидев нового врага, блядь. Ладненько. Всем пока.